Доброе утро, уважаемые телезрители данного познавательного телеканала. Я вынужден вам сказать, что мое отсутствие в течение... Так да хуй знает какого времени, ну лета точно меня не было. Это знак, да, вы правильно поняли. И видео пока не будет. Пока это... Так да хуй узнает сколько. Я не знаю, потому что... Я не строю планов, я не живу по расписанию, да я сейчас шмыгнул носом, у меня злоебучая аллергия. Смогу еще раз так сделать. Думаю, вам приятно. Вот. В общем-то, я не знаю, когда я восстановлю свою деятельность на канале. И восстановлю ли я ее вообще в данный момент я занимаюсь новым проектом. Когда человек туда, а тут еще зеркалка будет, поэтому вы можете подумать, что я вас наебал. Нет, если вы так подумали, можете зайти в мой паблик PetWoolGames ВК. Посмотрите, как писит моя кошечка. Ну это моя умница. Пописила. Закапывай, закапывай. Вот, собственно, можете заходить в мой паблик Badwolf. Блять, а так ли он называется? Я что-то не помню. Короче, на странице канала, по-любому, ш... там под шапкой, в шапке, блять, короче, на макушке, посмотрите, там должны быть ссылки, найдете, разберетесь, думаю, они маленькие. А если маленькие, то нахуй оно вам не надо, выключайте сейчас, это немедленно, и забудьте про меня. Я вообще все, что я здесь говорил. Пока. Я уже почти выгрузил этот видос, однако пересмотрев его, я понял, что все-таки стоит прояснить вот несколько буквально моментов, чуточку. Во-первых, я, конечно же, строю планы, и большинство из моих планов очень даже четко и хорошо структурировано. Однако, я сам по натуре такой человек, то что сука бухать хочу я живу настроением и вот если я проснулся сегодня у меня замечательное настроение я готов к работе я иду и работаю а если нет то нет собственно вот и все и а, по поводу видео у меня были да, там кто-то посмотрит и скажет, какая нахуй деятельность, у тебя там деятельности уже овер дохуя лет нету, как ты забросил канал и вот выпустил какие-то два видоса, помимо трейлеров, которые ты заливал, и все как это типа деятельность, блядь. Объясняю, не только это. У меня еще, помимо этого, есть несколько наперед заготовленных сценариев, подснятых материалов. И эм, то есть того, что. во-первых того что я уже мог бы загрузить <свист> если смонтирую естественно во-вторых того что мне еще стоит отснять то есть сценарий уже написан уже все как бы готово просто стоит взять камеру нажать кнопку вкл покривляться рожей не пускаю тебя да, да. еще один момент по поводу нового проекта котором я упомянул над которым я сейчас работаю этот проект не совсем новый он можно сказать даже очень старый но он долго пробыл в заморозке, и недавно я его откопал решил реанимировать и собственно зарелизить сейчас я очень плотно над ним работаю переписываю кучу старого кода пишу кучу нового кода и все это заворачиваю в красивую обертку. По крайней мере стараюсь. Также, помимо этого проекта, мне ударило моча в голову, я начал делать еще один. Поэтому сейчас у меня сразу два новых проекта в процессе разработки. И также я не забываю ни в коем случае работать над старыми проектами. И в скором времени вы сможете увидеть... Обновление. Во-первых, First Day. Во-вторых, аниме и твоя жизнь. До сейчас до видео доснять уже. Скоро выйду. Скоро выйду. Не ломись. Собственно, все. Вроде бы ничего не забыл. Вроде ничего не забыл. Кошку покормил. Видео снял. Объяснился, рассказал. Да.